Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов, и в этом видео мы рассмотрим доступы и уровни доступов в бизнес-менеджере Facebook. У многих возникают разные вопросы, когда они начинают работу в бизнес-менеджере. Либо у тебя нет доступа полного к страницам, либо ты не можешь ты можешь только частично управлять рекламным аккаунтом, смотря статистику, и не можешь его редактировать. Либо ты заходишь в рекламную кампанию, видишь его результативность, но не можешь управлять пикселем. Это касается, конечно, не всех случаях в больших компаниях, где много доступов, но также и в малом и в среднем бизнесе такая проблема существует, то есть не сразу можно понять, каким образом можно выдать себе доступ либо выдать другому сотруднику доступ для того, чтобы они обладали полной компетенцией и справлялись с теми задачами, которые им ставят. В этом примере мы рассмотрим на конкретном примере нашего заказчика, который является довольно крупной компанией, и в рекламном кабинете Facebook будем проходить поэтапно а, моменты, которые связаны именно с разными уровнями доступов. Я имею в виду именно не доступы администратора сотрудника, а именно доступы к инструментарию, который вы будете видеть в левой панели бизнес-менеджера. Итак, сейчас из этого а, вида формата видео мы переносимся на скринкаст экрана монитора, где я подробно и пошагово объясню а, уровни доступов, каким образом выдать их себе, либо другому администратору рекламного аккаунта. Что касается человека, что касается управления страницей, что касается управления рекламного аккаунта, и что касается событий в Event Manager и самого пикселя, который находится в разделе Event Manager и Business Manager. Итак, переходим и смотрим. Так у нас стандартная ситуация, нам выдали доступ в бизнес-менеджер, и нам надо зайти в настройки компании и сделать определенные действия для того, чтобы у нас был полный инструментарий, чтобы мы могли управлять рекламными компаниями, чтобы мы могли управлять пикселями, чтобы мы могли управлять событиями из этого пикселя. Что касается именно этого рекламного кабинета. Именно эти действия мы сейчас будем рассматривать. Итак, у нас аккаунт. Давайте перейдем в настройки компании. И ну, мы покажем, да, какой аккаунт у нас здесь есть, на кого он настроен и так далее. Вот информация о компании. То есть у нас есть аккаунт компании. И вот наша информация, наш аккаунт. Электронный адрес мы сейчас внесем для того, чтобы получать на него уведомление. Пардон, получил ссылку. А, секундочку. Так, вот наша электронная почта. Подтверждаем эту электронную почту, сохраняем. Это необходимо сделать для того, чтобы получать последующие уведомления. Все, которые нам необходимо видеть, это о модерации рекламных кампаний, это о пополнении счета, списаниях счета, о блокировках всякого рода, которые происходят с рекламными аккаунтами и самим бизнес-менеджером. Это ответы с входящих со службы поддержки и так далее. Итак, электронная почта у нас есть. Нам пишет, что нам необходимо подтвердить электронную почту. И сейчас посмотрим на последнее письмо. Мы видим, что подтвердить рабочий адрес мы, в принципе, можем. Нажимаем «Подтвердить». Без этого рассылка работать не будет. Это вам необходимо для того, чтобы получать все уведомления и быть в курсе, что происходит с вашей рекламной кампанией. Это очень важно. Уважаемый зритель, буквально 10 секунд твоего внимания для того, чтобы ты получил максимум от моего контента. Если ты предприниматель и тебе необходима помощь при привлечении клиентов, либо совет, смело пиши мне в личные сообщения в WhatsApp или ВКонтакте. Я всегда отвечу и дам отдельные рекомендации, даже если ты не будешь мне ничего заказывать. И тебе абсолютно необходимо посмотреть видео отзывы о работе со мной. Их на данный момент более 60. Я размещу ссылочку где-нибудь вот здесь. Где, чтобы ты смог с ними ознакомиться. Если ты мой коллега, маркетолог, предприниматель, либо таргетолог, возможно, ты ищешь в моем контенте помощь по своему проекту, чтобы помочь своему закачку, либо ищешь фишки для развития и применения своих проектов, на котором работаешь. Может быть, ты хочешь у меня обучаться. Милости прошу, я всегда отвечу и подскажу. Тоже пиши мне в личные сообщения, нет вопросов, дам совет, рекомендацию, направлю, дам нужные ссылки, и ты сэкономишь массу времени. У меня маленькая просьба к вам. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий, можно даже в форме вопроса, я обязательно на него отвечу. Это поможет мне в продвижении и даст мне больше времени для того, чтобы я отвечал на ваши вопросы и подготовил действительно полезный контент. Спасибо и приятного просмотра. Обращу ваше внимание, что если вы после этого действия не начинаете получать уведомления, значит вам необходимо зайти в настройки профиля самого Facebook, вашего личного аккаунта, не рекламного, и проверить контактные данные. Там должна быть другая электронная почта, которую вы поменяли. Подтвердите уведомление на новую электронную почту, и тогда все будет работать. Потому что иногда эти моменты бывают и не доходят уведомления. Итак. Мы все подтвердили, мы находимся в настройках компании. И первое, что мы сделаем, это переходим в раздел «Пользователи». В данном бизнес-менеджере у нас большое количество пользователей, что, кстати говоря, не очень хорошо. Это значительный обрежь в безопасности бизнес-менеджера потому что каждый, кто состоит в бизнес-менеджере, может косвенно влиять на блокировку рекламных аккаунтов либо на блокировку самого бизнес-менеджера. Итак, перейдем на... Поставим галочку на нашу, наш профиль. Видим, что нам назначена страница в управлении и то, что мы обладаем высшим уровнем доступа и управления страницей. Раньше здесь был администратор страниц, сейчас поменялось. И нам необходимо сделать кое-что еще. Нам необходимо поставить разрешение на рекламные аккаунты, на пиксели, на события в пикселе, для того, чтобы владеть всей информацией и иметь право на управление рекламной кампаниями в том рекламном аккаунте, который нам необходим. В данном бизнес-менеджере несколько рекламных аккаунтов, как вы видите. Нам необходим доступ к одному из них. Вот он. И сейчас мы сами себе выдадим доступ на него. И да, это возможно. Если вам прислали приглашение в бизнес-менеджер, вы самостоятельно можете назначить уровни пользователя для себя как для аккаунта только в том случае, если у вас а, права администратора и управленца а, в бизнес-менеджере, иначе это будет недостаточно. То есть при выдаче доступа но, новым людям а, присваивается статус. А, сейчас мы а, покажем пример. Да? Перейдем обратно в раздел «Люди». Здесь есть кнопочка «Добавить», по которой мы можем отправить ссылку и можем отправить приглашение на электронную почту. Нажимаем «Добавить». Здесь будет электронная почта. И выбрать «Доступ сотрудника» либо «Доступ администратора». Если у вас будет доступ сотрудника, то функционал у вас ограничен. Эти действия, которые я сейчас сказал, то есть назначение самого себя администратором либо рекламного аккаунта, либо назначение себе определенной роли на какой-то странице из бизнес-менеджера, либо доступ к определенным ресурсам, такие как пиксели в Events Manager и так далее. этого сделать не сможете, если у вас уровень доступа сотрудник. То есть вам будет назначать уровень доступа другой администратор рекламного аккаунта в зависимости от ваших ä, необходимых возможностей возможности. Итак, перейдем в раздел «Рекламный аккаунт». Со страницы все ясно, у нас доступ страницы выше, от которой мы демонстрируем рекламные кампании. А сколько вы помните, либо знаете, если у вас нет страницы Facebook, либо вы не являетесь администратором страницы Facebook а, с правом управления рекламой, то вы а, без наличия страницы не можете демонстрировать рекламу в Facebook и Instagram. То есть страница Facebook обязательно на данный момент а мы переходим в рекламный аккаунт. Итак, мы видим, что у нас, в принципе, даже в этом разделе, да, у нас видно, что уровень доступов у нас есть только в страниц. Мы переходим в рекламный аккаунт, значит, выделяем тот рекламный аккаунт, который необходим нам, и нажимаем «Добавить людей». Выбираем себя из списка. И назначаем уровень доступа, управление рекламным аккаунтом, доступ администратора. Это если вам необходимо управлять рекламными кампаниями. Если вы хотите управлять какими-то другими публикациями, то, в принципе, это вам не нужно. Нажимаем «Готово». Действие подтверждено, и мы видим, что мы отобразились в рекламном кабинете. Обращу ваше внимание, что... Пользователи, которые не добавлены в бизнес-менеджер, но которые являются теми, кто управляет какими-то функциями, могут быть выделены бледным цветом. Давайте посмотрим на примере. На примере источника данных, да, например, пиксели. Вот видите, что Артем и Елизавета, аккаунты не принадлежат компаниям, и эти люди не могут сейчас управлять а, бизнес-менеджером. Это очень важно. Возможно, их пригласили в аккаунт, они не вступили, то есть они не подтвердили приглашение, скорее всего, это так. Либо у них а, им полностью ограничили права а, с уровнем доступа к этой странице. Для того, чтобы мы сделаем, необходимо в этом случае администратору назначить их. Так, мы возвращаемся в рекламный аккаунт. И видим, что все готово. Уровень доступа администратора у нас имеется. И мы можем переходить к активным действиям в рекламном аккаунте. До этого у нас доступ в Ads Manager был невозможен. А сейчас мы можем переходить в Ads Manager, править рекламной кампании, с управлением с той страницы, с которой мы тоже имеем доступ. Перейдем к следующему моменту э, и уровню доступа, который нам необходим. Это аккаунт Instagram. Дело в том, что чтобы демонстрировать рекламу именно в Instagram, нам необходимо тоже разрешение на управление аккаунтом Instagram, который нам необходим. Нам необходим вот именно этот аккаунт Instagram. И нам необходимо добавить его в рекламный аккаунт, от которого мы будем демонстрировать рекламные кампании. Это тот рекламный аккаунт, на котором у нас уже есть административные права, как мы ранее сделали. Нажимаем «Добавить». Итак, теперь аккаунт Instagram – с которого мы будем показывать рекламу, будет привязан к нашим рекламным кампаниям, которым мы будем управлять. Аккаунты WhatsApp то же самое можно сделать, но в данном случае мы не будем делать рекламные кампании с участием в WhatsApp. Поэтому обратите на это внимание. Следующий момент это назначение доступа в пикселях. Источники данных, либо так называемый Events Manager. Таким образом, можно на него перейти из э, меню бизнес-менеджера. Мы уже здесь находимся и перейдем в источники данных пикселей. На этом бизнес-менеджере у нас большое количество пикселей. Это не стандартная ситуация, большая компания. Мы работаем именно с этой ссылкой, с этим проектом. Поэтому выделяем на нее и нажимаем «Добавить людей». И точно так же выделяем себя и назначаем управление пикселем. Это значит, что мы теперь можем управлять пикселем, полностью создавать новые события и управлять старыми событиями, которым уже были на этом пикселе. Также получать доступ к полной статистике. Теперь зайдем в раздел специально настроенных конверсий и группы источников событий для того, чтобы посмотреть, если у нас доступ автоматически от пикселя. Если нет, то мы назначим себе доступ а, в тех рекламных... А, в том рекламном аккаунте, с которым будем демонстрировать показ рекламы. Итак, у нас есть несколько вариантов. У нас, нас интересуют именно вот эти два События, событие, которое мы будем назначать. И мы сейчас добавим объекты и добавим рекламную комп... а, рекламный аккаунт, с которого мы в... будем вести деятельность. Нажимаем «Готово». И также, по сути, это две одинаковые конверсии, просто созданы в разное время. Но нам нужны доступ к статистике разным из них, потому что есть рекламные кампании, группы объявлений, в которой на... нам необходимо увидеть эту статистику. Нажимаем также «Добавить объекты». Добавляем рекламный аккаунт и нажимаем «Добавить». Подтверждаем. Нажимаем «Готово». Теперь посмотрим, есть ли группа источников событий, которые нам необходимы. В данном аккаунте нет. Посмотрим, есть ли общие аудитории. В данном аккаунте нет. Теперь мы можем с полной ответственностью и спокойствием переходить к созданию рекламных кампаний и их редактированию, аналитике статистики и прочему. Потому что у нас есть полные права на все. Мы предоставили и себе, и рекламному аккаунту все необходимые доступы для того, чтобы иметь доступ к статистике, доступ к управлению рекламным кампаниям и назначение новых событий в том пикселе, в котором нам необходимо. На этом, в принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Я обязательно отвечу. Ну и не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Благодарю вас. Большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И что-то вы сможете применить в своем бизнесе. Либо в настройке рекламных систем. Под этим видео в описании находятся мои контакты, по которым можно со мной связаться. Это WhatsApp, либо написать мне в личку ВКонтакте, прямо перейдя по этим ссылкам, которые видите сейчас на экране. Другие видео подобного формата с разборами инструментов, кейсов вы можете найти у меня на канале. Также рекомендую посетить мой сайт, где я выкладываю статьи и кейсы blog.fedortsov.ru